Приветствую вас, уважаемые коллеги. И в этом видео давайте сделаем небольшой обзор, чтобы вы понимали, как проходит обучение, чего ждать, каких результатов и, в общем, много-много чего еще. Первое и самое главное, для кого вообще создан, фо создана формула Cash Dominat. Этот курс создан как для новичков, так и для среднячков и, соответственно, профессионалов. В большей части... Этот курс рассчитан на тех, кто делает свои первые шаги или есть уже какой-то небольшой результат и этот результат хочет, в общем, масштабировать. Самое главное, это работает у всех, независимо, гуру вы онлайн-маркетинга или новичок. Я люблю вот повторяться в этом вопросе, каждый. Опытный или неопытный смотрит на одну и ту же вещь немножко под разным ракурсом, забирая то, что ему нужно сейчас. Имейте это в виду. Данный курс прекрасно подходит для новичков, потому что здесь все разжевано, все понятно. И самое главное, есть все инструменты, чтобы не бегать по интернету и не собирать, в общем, все это не пойми из чего. Итак, каких результатов ждать от этого курса? Самое главное, давайте поговорим о запуске. да Как быстро вы справитесь, как быстро вы сможете все это реализовать. Если вы усердно, как говорится, поработаете один вечерок, за один вечер вы реализуете 80-90% все, что тут сделано. Потому что, еще раз, за этот курс мы не выставляем такую монету, как мы гордимся, что он супер большой и там 250 уроков. Нет, он наоборот легкий, простой, в некоторых моментах даже примитивный. Но это примитивный невероятно эффективно Именно так, именно это и отличает, в общем, опытных от неопытных. Новички пытаются создать все и сразу, свои блоги завести, сайты, в общем, все сделать, как у тех ребят. А те ребята в то же время Создают одну страницу, добавляют одну ссылку, делают, в общем, правильный в общем, привод трафика, и вуаля, все сработало. Чем проще, тем лучше, и это максимально быстро приблизит вас к результату. Это очень важно. Второе. Наша главная цель, как говорится, дойти до первых продаж, до первых заработков, до первого вашего финансового результата. Дальше вы просто будете повторять все то, что сделали до этого. Вот и все, весь и секрет. И, соответственно, ну, третье, самое последнее, вы будете просто увеличивать свои обороты, увеличивать объемы и делать маленькое пошаговое масштабирование. Это очень важно. Так. Как проходит обучение? Первонаперво вы получаете весь материал сразу. Нету здесь домашних заданий, есть классная поддержка, мы можем пообщаться, можем все что угодно сделать, но вы сразу будете, в общем, здесь получаете все материалы и сразу будете приступать. Потому что, к примеру, мы не можем открывать модуль за модулем, потому что вот здесь есть четвертый модуль, где написано «Запуск без сайта и сложности за пару минут». Этот модуль супер важный. И это для тех, кто хочет сразу быстрые результаты. Естественно, мы на нем не делаем акцент, но тем не менее, мы не можем вас, в общем, долго продвигать до этого модуля. Вы сразу его тоже, например, получаете. Это первое. Так, давайте... Так, еще один важный момент. По поводу обновлений. Сейчас... Я просто нахожусь в аккаунте, в общем, где не отображены бонусы. Здесь еще есть специальные бонусы. Они у вас будут отображаться. И еще дополнительные модули. Я сейчас смотрю исключительно основную программу. Это раз. А второе, у данного материала регулярное обновление. Возможно, вы читали, в общем, нашу статью рекламную. Может быть, еще что-то. Самое главное, мы не хотим выпускать Кэш Доминант 2, 3, 4, 105 и 267. Мы хотим сделать одну формулу, которая будет от года в год, в общем, обновляться, вы будете к ней прибегать, с ней работать и так далее. Поэтому здесь также в этом курсе есть регулярное обновление. Вот у нас сейчас уже готова партия дополнительных видео, дополнительных модулей, которые у вас здесь просто отобразятся или раздвинутся какие-то, как говорится, мы переместим модули немножко там переименуем и добавим еще один то есть это уже в планах тоже есть они вообще лежат они вообще как говорится в списке на обновление это очень важный момент, поэтому то, что вы сейчас регистрируетесь, это оконченная, финишная, финальная программа обучения, но мы также этот материал и обновляем, потому что онлайн-маркетинг меняется, рынок меняется, да много чего происходит, и кэш-доминант для тех, кто хочет сразу стартовать, даже если вы полный чайник. Так, давайте немножко пробежимся по материалу, кратко, чтобы вы понимали, что внутри. Данный материал состоит из видеоуроков в приоритете, потом из аудиофайлов, потому что они вот есть в обновлении, я знаю, какие-то текстовые документы и, в общем, много-много чего еще. Здесь начинается, данный, данный курс начинается с стратегии, это самое важное. Ну, давайте кликнем, так, я звук отключу. Это самая важная вещь. Мы рассказываем, как вообще происходит работа с данным курсом. Как видите, все здесь с картинками, понятно. Мы все это прорисовываем, что от чего зависит, как это работает и что мы будем делать. Самое главное, что я хочу сказать, что у вас будут инструменты, чтобы все это реализовать. Ничего, как говорится, из палок мы не будем делать. Вы получите действительно профессиональные инструменты от Отличных маркетологов, потому что то, что мы создали, проверено десятками опытных людей, и они в восторге. Поэтому данный материал, он не просто стратегически верен, он еще и правилен в плане обучения в плане, и в плане тех инструментов, с которыми вы будете работать. Немножко заговариваюсь уже. Так, давайте еще посмотрим. Так, Вот, например, вот основная работа. Да? Это э, ключевой модуль, потому что он на самом деле, как мы посчитали, самый сложный. Э, но при этом займет у вас, поверьте, там, ну, час может быть с ним разбираться, плюс просмотр видео там, или что-то еще. Здесь тоже в модулях мы все добавили. Здесь кнопка на службу поддержки. Здесь, как видите, три видео, они достаточно, одно видео достаточно большое, потому что там надо, как говорится, одним кадром все показать, и все у вас будет реализовано. Мы научим вас, в общем, правильно тестировать, правильно копировать продажники, если такая необходимость есть, и правильно, в общем, добиваться первых продаж, первых конверсий и так далее, так далее. Так повышаем конверсию. Так, вот третий модуль. Сейчас открою, покажу вам. Здесь мы уже начинаем активацию ваших первых инструментов. Здесь вот супер таймер бонус. Мы, естественно, и показываем, как его внедрять. Это не видео какие-то обучающие, в том смысле как выглядит. Это не обзорное видео, вот так правильно сказать. Это видео мы уже внедряем и показываем, как это работает, как вы будете, в общем, собирать базу, если нужно. Если без базы работаете, как, в общем, сплит-тестить правильно, как таймеры добавлять и так далее. Здесь происходит активация. Вы, в общем, регистрируетесь, и спустя несколько часов у вас согласно вашему пакету в общем, активация происходит. Здесь переходите, ну, давайте например, куда-нибудь кликнем. Так, ну вот здесь происходит регистрация. Ну, в общем, вот, нажимаете зарегистрировать, происходит активация, и через пару часов все, в общем, будет готово. То есть здесь, на самом деле, есть бонусы, которые не отображаются у вас в личном кабинете. Нужно будет перейти на отдельный сервис, и там все это сделать. Дальше четвертый модуль, плюс, естественно, вас ждут еще бонусы, модули по трафику. И я еще раз повторюсь, это простая эффективная программа обучения, которая действительно вас доводит до результата. Не нужно 360 уроков, не нужно даже 40 или там 30 уроков, чтобы правильно э, все это реализовать. Достаточно вот этих четырех модулей, я бы даже сказал трех модулей, чтобы все сделать правильно. А, нет, четырех. Мы еще будем к вопросу трафика возвращаться и так далее. Э, вся фишка в том, что э, когда вы строите Первый. Когда вообще строите и начинаете онлайн-маркетинг, решили стать интернет-предпринимателем, нужно понимать одну вещь. Вот Лично я убежден, что у каждого на планете Земля есть право, именно право, дотянуться до любой точки на этой планете. И с помощью интернет-маркетинга, с помощью партнерского маркетинга, с помощью онлайн и инфобизнеса все это можно реализовать. Поэтому, если вы... Хотите не просто получить какой-то новый материал и получить первый результат, а изменить свою жизнь, именно изменив немножко идеологию, как я еще называю, произойдет маленькая трансформация внутри вас, то этот материал должен лежать у каждого на рабочем столе, кто хочет действительно каких-то изменений в жизни. Потому что каждый доминант как говорим, это не курсы, это идеология, это очень важно понимать в самом начале своего пути, поэтому если вы ждете какой-то кнопки бабло, если вы ждете какого-то материала, а там супер все скрыто, непонятно из чего все состоит, нет. Вот перед вами весь курс, все бонусы, как работать, всю стратегию вы получите внутри, никаких секретов нет. И самое главное, что я хочу сказать, мы направили только по формуле кэш-доминант, то есть прежде чем даже мы ее назвали кэш-доминант, да, мы же работали раньше без, без, без этого названия, скажем так, логотипа, мы направили сотни тысяч людей на наши сайты. Сотни тысяч. Только вдумайтесь, это не 100 человек, не 200. Это даже не один стадион какой-нибудь футбольный или хоккейный. Это сотни тысяч людей. Мы получили тысячи продаж. Тысячи продаж, используя эту простую формулу. И вот все, что вы здесь увидите, это и было использовано. И, как говорится, ни центом больше, ни центом меньше. Так что формула кэш-доминант – это действительно ваш путеводитель. Самый настоящий путеводитель в онлайн-маркетинг. Возможно, может быть, захотите построить собственный личный бренд или так далее, но вам нужна аудитория, вам нужны знания, вам нужны продажи, вам нужен доход. Это очень и очень важно. Ну что же, коллеги, увидимся с вами внутри материала, увидимся с вами внутри бонусов. Ой, я так хочу, чтобы вы их быстрее увидели. Внутри бонусов с вами увидимся. Вы увидите, Мы встретимся, как говорится, в сервисах для онлайн-бизнесмена. Мы будем творить невероятные вещи. Так что если вы из тех, кто не упускает свой шанс, значит с вами до встречи. Если э, вас не устраивает такое обучение, ну что ж, бывает, я... Желаю вам удачи, искренне удачи. Ну и на этом все. Больше мне пожелать нечего. Удачи вам действительно, ваш главный актив, что, в общем, ну, может пригодиться. Для всех остальных я рад встретить вас в этом обучении. Мы с вами увидимся и досконально познакомимся. Пишите нам, в общем, в поддержку. С вами увидимся, и я жду ваших первых результатов. Мы все ждем ваших пер первых результатов. Как говорится, все уже здесь, все ждут только вас. До связи, до встречи. Меня зовут Михаил Гнитко, и мне приятно с вами было увидеться в этом небольшом онлайн-видео.